И снова здравствуйте, дорогие друзья, возвращаемся в прямой эфир. Сейчас будем провожать апрель 2020 года и э, предвкушать канун 1 мая э, с политологом-публицистом, человеком-ледоколом Марком Анатольевичем Соркиным. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. С наступающим вам, вас, Днем Международной Солидарности, трудящихся в борьбе за свои права. Так официально называется этот праздник Второго Конгресса. Гумарит, ну второго интернационала. Ну что ты сделаешь? И второй конгресс, и второй интернационал. Марк Анатольевич, ну, э, то, о чем, э, может быть, мечтали большевики, оно как бы взяло, да и случилось. Капитализм погряз в таком страшном кризисе, что э, то ли придумал, то ли вполне естественно так совпало. Ну вот совпало, действительно, коронавирус был, может быть, использован для угомонения нас всех с вами, для того, чтобы мы, в общем-то, не дергались и дисциплинированно перенесли слом старой системы, Правда, уже некоторые говорят, вот Ирина Викторовна Алтнис, дочь Виктора Имонтовича, сегодня мне рассказала нам всем, Мы что, ним, что, -то да, что после слома новая система, которая может образоваться, вряд ли кого-то очень порадует. Это такая смесь военного коммунизма с диктатурой новых технологий и того капитализма, который мы видели только в страшных голливудских фантастических фильмах, когда люди будут пораженные в правах, мечтать особо ни о чем не будут, но с голоду им сдохнуть не дадут. Вот ваше видение на будущее после слома вот этой самой империалистической, капиталистической системы, что чувствуете? Что вот на душе? Видите ли, в чем дело? Радоваться-то особо нечему. Ведь вопрос стоит как? По сути дела, что произошло? Либеральный глобализм окончательно справился с капитализмом. Людей загнали по домам, помните, мы говорили с вами, через неофеодализм, неорабовладение. Законодательное закрепление неравенства людей. Кто-то, кому-то приказано дома сидеть кому-то разрешено немножечко поработать, и за это он должен быть крайне признательным. Ну, вот мы к этому близко и подходим. Видите ли, в чем дело? Я могу сказать так, если бы коронавируса не было, его капитализму надо было бы придумать. Нет ничего более, так сказать, э, ну, так, э, театрально, как прикрытие Глобального кризиса капитализма, э, ширмой эпидемии. Извините меня, как не кстати случилось. вот Как не кстати так случилось, что вот он глобальный кризис, о котором говорили начиная с 2008 года. И который потихонечку, потихонечку развивался. И вот когда он подошел к определенному краху, к определенному моменту слома, бац и коронавирус. Нате, ешьте, не обляпайтесь, как говорили в известном сериале. И вот здесь, я подчеркиваю, очень важна та самая солидарность трудящихся, классовая солидарность. Всеми путями различные ток-шоу отговаривают нас от борьбы с буржуазией, говорят, что нам там сплотится вокруг кого-то. Ну, сплотиться, сплотиться, как бы не задавить того, вокруг которого сплачиваются. А так сплотятся, что и пикнуть не успеет, помрет от сплочения. А коммунисты говорят о другом. Только во времена кризиса происходит крах той или иной буржуазной, верно, общественно-экономической формации. Вот мы и подошли к кризису. И ведь что? На сегодняшний день э, коронавирус. И еще кое-где держится э, полная изоляция, но уже потихоньку стали людей выпускать. Вопросы-то остались. И что следующее? Маленькая победоносная война? Так сказать, возбуждение рзад-патриотизма. Урада здравствует, победа против всех наших врагов. Мы им всем покажем Кузькину мать и так далее и тому подобное. А кому от этого лучше будет? А лучше будет капиталистам, которые эту прибыль будут складывать в свой карман. И не случайно сейчас э, основное, э, основные песни на всех топ шоу крутятся вокруг того, а стоит помогать олигархам или нет, и почему им помогают, а не среднему или мелкому бизнесу, а тому чего помогать. Вот что? Что крупным олигархам, что, что этому, понимаю, тем же вопросам, чем помогать? Когда на вопрос надо решать кардинально. Строить единый, народохозяй... Строить единый народохозяйственный комплекс без всяких, как говорится, капиталистов вообще. Общенародная собственность средства производства. Там очень любят рассказывать, что вот. У Сталина тоже там были артели, это была частная собственность. Ерунда это все, не было там никакой частной собственности. Коллективная была, там не было приобретателя прибыли. Там излишки денег после, как говорится, уплаты заработной платы и, как говорится, закупки соответствующего материала комплектующих, выплаты налогов с оборота. Она делилась, как говорится, процент один на всех, но процент этот шел от заработной платы. Вот если у тебя оклад 100 рублей, значит там 40 процентов, значит 140, а у кого 200 рублей, тому значит 80. Понимаете в чем дело? То есть это не была частная собственность, это была ступенька, колхозно-кооперативная собственность, ступенька между частной собственностью средства производства и общенародной собственностью. Сегодня это, в этом нет необходимости. Сегодня, вы говорить, компьютерные технологии позволяют делать все, что угодно, быстрее, чем шьют, шьют или что-то еще делают руками. Поэтому нет необходимости сохранения вот этих всех живопырок. Если только в сфере услуг оставить. Вот сфера услуг, возможно, она и потребует вот таких кооперативных э, организаций. Но и то, как говорится, это поры до времени. Пока, ну грубо говоря, у государства руки не дойдут до этого дела. А те люди, которые пытаются это все остановить, понимаете, или повернуть в другую сторону, ну а что ты сделаешь? Они исправно получают деньги свои от буржуазного класса за то, чтобы не дать трудящимся разных профессиональная группа объединиться и выдвинуть единые политические требования. Создать систему пролетарской солидарности. Но эти тоже попытки обречены на провал, потому что никакая агитация никогда не переключит пустого холодильника. А холодильники чем больше, тем дальше-то пустеют. Вот сейчас закончится, как говорится, система карантина. И, извините меня, кто-то удержит цены на ЖКХ, на продукты на товары первой необходимость они вскочат так как а мама не горит и все прибавки к зарплате тем же медикам это очень быстро съест а дальше что анатолий что вот по поводу а дальше что взгляд марксиста на тот консенсус мнимый, которого на самом деле нету. Вот э, уже завтра э, немцы э, хотят с Китая 130 миллиардов долларов за ущерб, который проклятый Китай со своей валкой им принес. Э, Американский Трамп сказал: мы в разы больше с Китая стребуем. То есть консенсуса богатых людей, мировых элит мы в мире не видим. Вот хотелось бы понимать, да, вот с одной стороны, что они договорились и поэтому ломают старую систему нас посадили на карантин, потому что договорились, и им надо провести перестройку и ускорение. Нету этой перестройки. А и вот не что будет? будет? Не а, будет. Вот, не а, будет. Вот, а вот как они будут бороться? Не дай а, же ж а Бог. -то Понимаете, я боюсь показаться вам банальным. Но давайте опять обратимся к марксизму и ленизму. О чем сказано? О наличии антагонистических противоречий между разными группами класса капиталистов. И они из этих противоречий чем выходят? Войной. Извините меня, если они от Китая потребовали, это значит, что э, они собираются это получить. А Китай так просто не отдаст. Ну, в военном отношении Китай, извините, большой мыльный пузырь. Он ничего из себя не представляет военной силе. Вот как торговец ширпотребом, он может заполонить любой рынок. А как э, страна, которая способна себя защитить и нанести поражение агрессору, извините, нет. Ну нет у нее такого. Ни оружия качественного, ни подготовленной серьезной армии, которая может обращаться с новой техникой. Нет ее. И, по сути дела, э, что делать в Китае? А ведь уже представители Синдзипина ездили в Москву и спрашивали, «Россия, ты в этом конфликте будешь с нами или с Америкой?» Китай привык получать ответы, как говорится, полностью, либо антикитайские, либо полностью лояльные. И вот здесь, извините меня, у российской буржуазии свои противоречия с англосаксонской буржуазией. У него серьезные противоречия, будем говорить, с, э, ну я бы назвал это восточно-европейской буржуазией, то есть странами этой Вышеградской четверки, в основном с Польшей. Э, российской буржуазии надо решать, будет проблемы с Прибалтикой. А это значит, она должна будет идти на выстраивание. Помните, я вам все время говорил, Оси, Пекин, Москва, Берлин. Вот. И что из этого? И так кто его знает? Дело в том, что могущество того же антросаксонского мира, оно тоже в значительной степени идут. Понимаете, кит не может драться со слоном. Они в разных... Как говорится, в условиях живут. Кит может выпустить фонтан там облить слона, грубо говоря. Но большого вреда он ему не принесет. Так и здесь. Ну, выпустит ракеты, их собьют. Это уже показал обстрел в Сирии. Как американские ракеты летят куда угодно, кроме как надо, да? Или война в Ливии, когда запас ракет у Франции и этой самой Италии, кончился через две недели. И решение вопроса пришлось перекладывать на плечи тех племен, которые выступали против племени Каддафи и Мы это уже видели. Понимаете, в чем дело? Дроны эти тоже ведь не помогут. Система радиоэлектронной борьбы валит эти дроны, как говорится, как, я не знаю, как дробью валит стаю воронок. Поэтому вот здесь, опять-таки говорю, куда российская буржуазия склонится. Трамп пытается заигрывать с российской буржуазией. Пытается, там уже на слушаниях сенатских Конгрессе, говорят, что все, все это там вмешательство России в выборы, все это новый законопроект демократов, это все чушь, ее надо выкинуть. Все страны вмешиваются, и нечего тут дергаться. Буквально так и было заявлено. То есть, снимается то главное условие, которое было выставлено по вмешательству в выборы президента в 2016 году. Снимается. То есть, приглашение к танцу воспоследовало. Отзовется российская буржуазия? Не знаю. Потому что одна группа российской буржуазии ориентирована на англосаксонский мир. Другая группа буржуазии ориентирована на Азию. Чем это кончится? А кто его знает? И поэтому здесь я еще раз говорю, а выход один. Пускай-ка они разбираются своими проблемами где-нибудь на Марсе. Марк Анатольевич, вот об этом-то как раз и хочу спросить. А как России вот действительно остаться в стороне над схваткой, стать третейским судьей и арбитром, и вот даже российская буржуазия, будь она про -э азиатская, проанглосаксонская, -э она же поймет, что, наверное, что выгодополучателем она может стать... В том случае, если два э, помойных кота на мусорке дерутся, она, как умная собачка, будет э, смотреть и со стороны так подгавкивать то одним, то другим и ничего не делать. А потом, как американцы в 1944 году, э, э, когда там они высадились в Нормандии, да, мы придем на помощь, ну, не обязательно войсками, э, тем, кто будет выигрывать. Но ну, мудрая же политика. Нет. Понимаете, что я нет. И вы сейчас поймете почему. Помните, у Маяковского была поэма 150 миллионов? И вот там меньшевик бегал к разным группам, кричал, надо согласиться. В результате его били с двух сторон. И вот здесь будет та же самая история. Вы что думаете, Китай очень дружественно к России настроен? Нет извините меня, и ему легче договориться с Саксонским миром, потому что это рынок для его, как говорится, ширпотреба, чем с Россией, в которой, по сути дела, может быть, рынок-то есть, да денег на нем нет. Знаете, то есть там будут ходить, как на витрину смотреть и пойдут дальше. Нужно это Китая, Думаю, что нет. Понимаете, загорается Ближний и Средний Восток, загорается Северная Африка, Магриб, так называемый, И вот здесь, извините меня, Россия имеет у себя под боком гнойник, с которым никак не может разобраться. Ну, извините меня. Любая, как говорится, сторона, противодействующая России, Всегда можешь спокойно это на них возбудить, так чтобы он, как говорится, стал ростаться и фонтанировать гноем. То есть Россия невозможно быть арбитром, она в стороне не останется, ее втянут в это дело. Понимаете, ведь э -э, кто-то должен будет платить э -э, за нефть и газ, которые идут э -э, на Запад значит, ссориться с ними и российской буржуазии нельзя». Марк Анатольевич, но кто-то должен и, э, сев... как называется эти два потока, которые идут, сила Сибири, там сейчас еще что-то, трубы наши э, в Китай идет. И нам тоже невыгодно, чтобы э, там у них разруха наступила, и никто у нас там ничего не покупал. То есть мы одинаково удачно можем торговать и с теми, и с теми, и да. одинаково да. переживать, теряя э, да, рынки да, да, сбыта что если потребуют. И вы, ребята, давайте-ка не болтайтесь, как известный предмет в поробе. Или мы с, вы с нами, или вы с ними. Понимаете, в чем дело? Вот о чем я говорю, что в тену. Заставят позицию определить. Потому что буржуазии что важно? Ей важно прибыль. Ей страна не нужна. Была бы прибыль, ладно. Что бы там ни говорили, какие там патриотические речи не произносили бы у нее родина, у Буржави, там, где ее деньги. Анатольевич, можно вот задам вопрос, а нахрена мы тогда, после того, как были Мюнхенские сговоры, все остальное, а потом пакт молотова Риббентропа подписывали, зачем мы договор о невмешательстве и, условно говоря, о дружбе с немцами подписывали. Мы были не буржуазия. Мы точно в такой же позиции были. Мы ждали, когда Гитлер э, двинется через Ламанш, когда он нападет на Англию. И хотели этого, и думали, что он потом и со. Американцами войну затеять серьезно. А он и начал. Но кто мог знать, что американцы и французы так жидко обделываются. Ведь если бы не подписан был пакт на нападение с Германией, страну ожидала война на три фронта. Буржуазная Европа с запада, Турция с юга и Япония с востока. А так, после подписания пакта мы ведь с Японией разобрались в Халхингголе. Мы сумели сделать достаточно серьезное укрепление на юге. Ну, вот это Зангизорская линия, если вы помните. Вот. Понимаете, Кирил, то есть фактически мы избегли опасности войны на три фронта. Мало того, что войну оттянули на два года. Так еще, извините меня, Гитлер западные страны потрепал. Понимаете, в чем дело? Японцы ударили по Перл Харбору. Вот. И Гитлер им 7 декабря 1941 года войну объявил. Америке. Америка войну Гитлеру ведь не объявлял. Он не объявил войну. А было бы наоборот. И вот здесь надо было уметь проскочить между капелек воды. Проскочили, не без того, чтобы немножко намокли, но проскочили. И заставили наших врагов воевать с нашими врагами. Пускай, как говорится, чисто номинально, пускай, как говорится, весьма формально, пускай с актами сепаратных переговоров того уже Дали со Свольфом. Швейцарии, или Гогенлое в Швеции. Но, извините меня, сделали так, что им было не вывернуться из этого дела. А вот здесь сейчас, еще раз говорю, я много раз он говорил, либо наша страна будет социалистической, либо ее не будет. Повторяю это сейчас. Понимаете, в чем дело? И вот сейчас мы видим вот эту тенденцию. Вроде бы как бы президент дал полномочия губернаторам и так далее и тому подобное. Вроде бы дал, а вроде бы не дал. А кто его знает? А чем эти полномочия закончатся? Вы что думаете, тот же Китай будет ждать и не воспользоваться проблемами Дальнего Востока, не захапает кусочек Дальнего Таги, лес-то ему где брать? Понимаете, в чем дело? Я уже не говорю о его влиянии в Средней Азии. А ведь у России вполне себе может появиться, кроме того гнойника, о котором мы говорили, еще гнойник и на юге, из Средней Азии. Вполне себе реальная картина. И что делать тогда? Понимаете, не способен капитализм решить те вопросы не способен. Это может сделать только социалистическая страна, у которой, опять-таки я подчеркиваю, и народохозяйственный комплекс, который выполняет поставленные перед ним задачи. Не рассказывает о том, как ему тяжело работать, ему надо помощь от государства, а просто выполняет то, что положено. То задание, которое ему дают. И вот эта ситуация кардинальна решает проблему, в которую сегодня попала Российская Федерация благодаря, так сказать, буржуазной общественно-экономической формации, которую она уже 30 лет пытается втиснуть, а никак втиснуть не может. Потому что если поначалу сознание людей, конечно, было омрачено определенным образом, то долго весь народ обманывать нельзя, как старая китайская пословица, помните? Можно всю жизнь обманывать одного человека, можно некоторое время обманывать группу людей, но обмануть весь народ надолго нельзя. И вот это сейчас и происходит. Глазки-то открываются, ушки распахиваются. Люди еще, может быть, не готовы, как говорится, драться за свои интересы. Но уж, по крайней мере, за интересы буржуазии драться точно не будут. Марк Анатольевич, на секунду представим, завтра Путин объявляет что социалистическая революция, о которой так долго мечтали Соркин с Веселовским, свершилась. Мы теперь строим коммунизм, мы социалистическое государство, Чубайс уже висит, Сечин работает директором российского госпредприятия «Ростнефть», зарплата у него 120 рублей и так далее. Но при этом самом мировом кризисе, в который мы заходим, ведь людей придется в тиски брать все равно, хотим этого или нет перестройка идет во всем мире это ужесточит все и вот представьте себе Сечин получает 50 миллионов в месяц зарплаты или 120 рублей в месяц люди все равно окажутся в ситуации грядущей во всем мире не только в России когда придется затягивать пояса считать каждую копейку в кошельке пахать перестраивать быт потому что перестраивается разные нет, отрасли мне это понятно весь вопрос а для чего люди должны это делать? Если им понятна задача, они будут это делать. Вспомните, Великая Отечественная война, буду обращаться здесь снова и снова, 34 миллиона прошли через армию, при населении страны 170 миллионов. Извините меня. И что, кто-то бросил цех, кто-то бросил поле? Кто-то спрыгнул с железнодорожного э, полотна и пошел спать, крича, что мне ничего есть. Раз не платите, есть, э, значит, я работать не буду. Был такой? Нет. То есть люди знали, за что они сражаются, за что не работают. Понимаете, мне понравилось однажды, вот помните, у Алексея Николаевича Толстого есть роман «Петр Первый». И там выведена фигура великого гетмана Любомирского, польского. И вот когда ему приказали э, шведский генерал объявить посполитое рушение, он сказал, я этого сделать не могу. Что я скажу, говорит чем? Во имя Бога вперед э, во славу Лещинских не пойдут. Во имя Бога вперед за славу короля шведов. Побросают сабли. Вести войска я не могу, я более негет. Бросил было вышку. Вот сегодня, ну, крикнет. Давайте сражаться за буржуазную Россию. Не пойдут. Давайте сражаться за счастье Абрамовича. Побросают автоматы. Вот это главное. А Путин не может объявить социалистическую республику по одной простой причине. Социалистическая республика – это общенародное собственное средство производства. Она у нас прописана в новинейской конституции как священная корова. Эти статьи невозможно отменить ни указом президента, ни решением Госдумы, а только всенародным референдумом. — Марк Анатольевич, это а это... Прав... правки сейчас вносить будут тоже без всякого референдума, а, а просто а, да будет сыт какой-то опрос? — Во-первых, эти поправки не касаются первой, третьей, четвертой статьи. Вот эти статьи может только всенародный референдум Нам предлагают всенародный опрос на тему, согласны ли вы на внесение поправок в Конституцию. А поправки-то будет принимать Госдума? Какие захочется, какие нет. Нас и спрашивают, о каких поправках идет речь. Нам говорят, проголосуйте за поправки или против поправок. А что за поправки? Где они, эти поправки? Кто их видел? Кто их читал? Было их, там, по-моему, 600, не то 700, я уже не знаю. Потом что-то сократили, что-то выкинули, опять начали крутить, довели там до 20, или там, я не знаю, и потом до 10. Извините меня, вот эти буржуазные игрушки никого не интересуют. У нас государство буржуазное или социалистическое. Вот о чем должна сказать конституция. И отсюда вытекает. Если буржуазное, у нас частное собственность на средство производства. Если социалистическое, у нас общенародное собственность на средство производства. И паразитов нет. Нам с вами коронакризис и состояние здравоохранения показали, что вот вы правы, получается, когда у нас здравоохранение это охрана здоровья народа и врачи это люди, которые защищают народ и профилактика должна быть прежде всего, это социализм, а когда оказание услуг страховая медицина частной клиники это бизнес, это капитализм и вот сегодня хотя бы в этой отрасли да, мы по-моему уходим из капитализма э, громко хлопая дверью. Стоит домск. По всему выходит, я вот Нет, смотрю, на что на сейчас на... делается. Выходит наоборот. Простите меня. Какой стимул изобрели для врачей, которые занимаются этим борьбой с коронавирусом? Оттопырьте шире карман, может, вам денег кто подбросит. Все. Это, это тактический момент. Стратегия. Изменение самой структуры вопрос, здравоохранения а что, в стране. А страховая медицина отменена. Я что не слышал такого закона или указа. Просите меня, а что? У нас отсутствуют частные клиники. На сегодняшний день они закрыты? Нет. Ну о чем говорите? Одно дело слова, а другое дело вот оно. Ну выйдите на улицу, посмотрите. И вы увидите, что есть и страховая медицина, есть и частные медицинские клиники, которые услуги оказывают. Извините меня. А куда делось? Никуда. Это законом не запрещено. Наоборот, поощряется всячески, как инициатива граждан. Как когда-то любил говорить Николай II. Самодеятельность общества. Когда ему генерал, начальник главного артиллерийского управления говорил, фамилию забыл, он потом в советской власти служил, говорит, ну какой, глянь, самодеятельность, грабеж. 300-400% прибыли выгоняют. А Николай II ему говорит, все равно, а пусть зарабатывает, а самое сообщество не ограничиваете. Сегодня же то же самое, только словами другими. а да. Марк Анатольевич, тема бесконечное время ограничено программой. Надо просто поставить ясно, идиот. четко рубеж. Если мы говорим о социализме, это общенародное собственность средства производства. Если ее нет, значит это капитализм. Точка. Все остальное, извините ну, э э меня, антураж. Понимаете? Mm. Э -э будем говорить так. Какой э краской какой косметикой старую проститутку не красть, она все равно старая проститутка. Ну, поэтому э, Алексей Турбин, э, полковник в днях Турбинных, э, и сказал в конце концов, что народ-то не с нами, народ против нас. И э, пол, к, капитан Мышлаевский потом э, даже а и а не стал успеть второй перед... друг Турбина? Что он сказал? Чербаков играл еще, сейчас фамилию не помню. Сказал, нет, я с этим буду драться. Я ухожу на Дон. Ну, каждый делал свой выбор. И мы сегодня стоим опять-таки перед тем же самым и выбором. И вот здесь есть вещи непримиримые. В этих вопросах консенсуса не добьешься. Никогда человек, который за свою работу получает, будем говорить, чуть больше номинального, Размера не примирится с человеком, который получает в тысячи раз больше этого номинального размера. Никогда примирения между ними не будет. Потому что вся буржуазная экономика, вся система буржуазного потребления рассчитана на второго, а не на этого. Вот смотрите, я вам приведу простой пример. Анатолич, время мне показывает Если, закрывать знаете, эфир, эфир. Давайте И закончим. Вот закончим. Две минуты. Значит, я в свое время отказался от медицинской льготы, как инвалид второй группы по зрению. Ну, мало того, что там проблемы с рецептом выписать, да бог с ними, это перетерпеть можно. Я прихожу в аптеку, мне такое-то такое лекарство надо. Мне говорят, нет. Я говорю, да вот же оно стоит. А это, извините меня, от частного производителя. Это не касается, как говорится, вашего бесплатного рецепта. Так что я говорю, мне теперь без лекарства оставаться. это не наш вопрос. У нас частная аптека. Да, у нас есть определенная квота. Но эти лекарства по этой квоте кончились. До свидания. Пишите письма. Целуйте бабушку и поливайте фикус. На этом мы закончили. Вот пока это остается, все слова ничего не стоят. Уж извините. Марк Анатольевич, э... Ставим наготочи в сегодняшнем эфире, еще раз с наступающим Мая. Ну а День Победы, к сожалению, так получается, будем праздновать, сидя дома ровно на попе, в надежде, что потом, 24 э, июня, в 75-ю -го годовщину парада Победы э, именно в этот день, в 45-м году, мы э, и отпразднуем этот праздник уже как положено. Дай бог, чтобы вот эти карантинные мероприятия быстрее закончились. Праздник, Мало, то есть, времени нет, мы закрываться. Праздник, праздник с человеком. А того вышел он на улицу праздновать или, как говорится, дома выпил рюмку за, за отца покойного и за своих родственников, убитых бандеровцами, ну что ж, это его правда. Спасибо, Марк Анатольевич, всего вам самого доброго, до свидания, заканчиваем на сегодня эфир, пока. Итак, дорогие друзья, это был Марк Соркин, человек-ледокол, наш замечательный публицист, вы можете с ним соглашаться, можете с ним спорить, на то у нас с ним и программы такие интересные, чтобы мы могли поспорить, побеседовать. До скорой встречи, пока.